тема укорененной в любви. Мы продолжаем говорить о вере, потому что Бог мне сказал, говорить о вере. И сегодня я тоже уже начал говорить о вере. но сегодня будем укоренены в любви. Дело в том, что верую вселиться Христу в сердца ваши. Почему верую вселиться в Христа в сердца? Мы в прошлый раз участвовали в хрепроломлении. Всели... Верою вселиться... Давайте скажите. верую вселиться в сердца Христу. Значит, смотрите. Вначале было Слово, все было создано Словом. А Слово это Христос. Значит, все было создано Словом. Правда? А, если, а было Христом. А если вы приняли Христа, значит вы приняли все. Аминь. Если вы приняли, мама приняла семья вас. Она приняла ваши глазки, ваши ушки, ваши прически, все приняла. И если вы приняли Христа, вы приняли спасение, вы приняли исцеление, вы приняли деньги, вы приняли свое призвание, вы приняли царство, вы все приняли. Почему? Потому что все от Слова. И вы имеете полноту Божества в нем, в этом семени, и где Царство внутри, где Христос внутри, где полнота Божества внутри, и где оно в сердце, и в устах ваших, и в действиях ваших. Поэтому люди ищут где-то, где-то, а где оно в сердце. Вы приняли Христа, вы имеете все. А теперь дальше читаем, что там дальше. Чтобы вы укорененные, утвержденные. Это Бог пришел во плоти. Христос – это бог бог это слово спасибо пришел во плоти и теперь куда надо корни пускать в бога в своем сердце отсюда придет спасение отсюда крещение отсюда исцеление отсюда пришла мои спасение детей и все мои и все все все отсюда приходит аминь Слава Богу. Поэтому укорененные в любви, мы должны верить, что эта Божия любовь пришла в мое сердце. Кем? Полнотою Божества. Все в нем, все обетования. Значит, от него произошло все-все-все. А раз ты собрался и все у меня, значит, где все? У меня все обетования. Я все имею. Мы нищие на всех вахавощаем. Но надо пустить туда. Но царство буры подобно семени. Надо сказать, царство подобно семени значит, надо корни туда пустить и пустить туда корни и познавать Бога где-то в своем сердце, чтобы укорененные твердым любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Вот путь. Что ты корни пускаешь своего, Бога в своем сердце. И оттуда придет вся полнота Боря. Вы имеете полноту в нем. Скажите «Аминь». Но путь, ты пускаешь корни туда и питаешься. А тому, кто действует на нас силы, где действует? В нас. Силой может сделать несравненно больше всего. Через нас же. Чего мы просим или о чем помышляем? Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь об этом мы будем говорить. Надо не спешить, а просто разуметь пути. Евреи видели дела, но когда проходила проблема, они кричали и ничего не могли сделать. Почему? Не знали путей, как с духовного мира, в физический мир приводить все вещи с невидимого делать видимым. Смотрите, две главные истины в Новом Завете. Первое – это вера. Без веры угодить невозможно. Это радикальное заявление. А с другой стороны – все возможно верующему. Поэтому, чтобы угодить Богу, нужно веровать. А с другой стороны – второе радикальное заявление. Если ты будешь иметь всю веру и все горы переставлять, а любви нет, то ты никто. Ты иметь звенящая. А если ты влюбишь, то ты исполнишь все заповеди, и Бог тебе, и ты в Боге. Вот радикализм, да. Вот это две такие вещи. Дайте, пожалуйста, истинно такие Галатам. 5 главой 6 стих. Две такие вещи. И мы в этом сегодня совместить. Как это понять? Как это понять? Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания ни брызания. Но вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. Вера и любовь, вера и любовь, вера и любовь. Вера и любовь. Хорошо. И мы сегодня разберем это. Написано, праведник верой жив будет. Праведник верой жив будет. Но жизнь же в любви. Написано, кто в любви, тот в вере, а кто не в любви, тот в смерти. То, то есть, кто в любви, тот в жизни, а кто не в любви, тот в смерти. Дайте, пожалуйста, 1 Иоанна, не помню там, я вам записал. И мы познали любовь, которая имеет нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступает в мире всем, как Он. Пусть это стих будет. Мы познали любовь Божию. Итак, что делает вера? Вера, это, вера это такая способность дана нам чтобы мы, как ветки, как личности, прицепились к Богу, к жизни и через веру питались. Жизнь не в вере, а жизнь в любви. Но через веру мы присоединяемся и питаемся любовью. Любовь. Тебя родила, любовь тебя кормила, любовь тебя за ручку водила, любовь тебе в школу водила, стирала. И вот ты сидишь такая умная, красивая, это любовь тебя родила. И дальше, ну, родители, и Божья любовь тоже, и дальше хранит и питает. Если бы Бог на мгновень отобрал, Лица лице от тебя. Тебя, нас всех не исчезли. Поэтому жизнь в любви. Но, об мы живем верою. Как живем верой? Верой подсоединяемся. Поэтому вера – это способность держаться Бога. Способность познавать Бога. Способность разуметь Бога. Способность общаться с Богом. Способность питаться Богом. Держаться и жить в Боге. И быть с Ним одноцело. А ведь... Но жизнь не в вере, а жизнь в любви. Поэтому многие люди цепляются за веру, лишь бы это вера в небо. Горы переставлять, не бы делать не то-то. Однажды я попал на одно мероприятие, заплатил большие деньги, и потом, и, но Бог сказал, меня там нету. Так он, зачем ты мне туда посылаешь, тебя там нету? Я самолет поменял 200 долларов, там еще там, там ретриты был. Говорю, и потом же прошел: говорю, Ну, Господи, я послушал тебя, прошел. Э, а, что ж ты говоришь, что тебя там нету? Я видел помазание, я видел силу, я видел то, я видел то. Говорит, а что ты еще видел? Я говорю, там такую дисциплину, такая строгость, такое все. Это самое, Что даже одна женщина там, там надо за ночь книжку прочитать. Ну, короче, выдавлю, что ты можешь, какой ты сильный, что ты можешь сделать. Это одна. Нарушил, там под стенкой стоишь. Одну скорую вызывали. Я говорю, а любовь ты там видел? Я говорю, не видел. Ты, говорит, Пом... сила, это моя сила, а не я. Я есть любовь. Помазание, это то, что от меня исходит, но не я. Я есть любовь. То, что ты видел там, так, ты видел от меня что-то, что люди брали, а меня там не было. Почему? Как суть потому что я есть любовь. Понял? Понял. А теперь уходи с этого течения. Это вот такое, вот такое, знаете, потому что в жизнь – это в любви. Мы должны, если мы что-то там выжимаем, что-то показываем, то творим, а мы не подсоединили любовью и не даем любовь, нет жизни в этом. Понимаете? Вера – это средство, это провода. Но ток нужен для чайника или для холодильника. Вера э, – вера это шланги, подсоединены к водопроводу. Но нам нужна вода, а не трубопроводы. Без трубопровода ничего нет. Воды. Аминь. Потому что вера – это средство, это способность. А жизнь – в любви. Поэтому во Христе Иисусе две вещи главные. Мы должны верой подсоединиться к Богу, но жить самим Богом, который суть – любовь. Аминь. И вот это пути Божьи, которые мы достать должны. Веровать во Христа и любить ближнего. Вот две вещи. И мы должны научиться этим всем вещам. Хорошо? Дальше. И... Давайте мы разберем сегодня такую вещь, как вот разберем, написано Марка, Царство Божие, подобно... Царство Божие подобно семени. Дайте нам, пожалуйста, первую картину. Царство Божие подобно семени. Смотрите, вот картина. А это третье вы даете, а мне нужно первую. Велика вера ваша, я еще не достиг. Хорошо. Смотрите, вот семья, это мы были в этом, наш дух, в этой плоти. Все они связаны под подземелье, и вот мы были не спасенные. Царство Божие далеко было от нас. И что мы, когда пришел какой-то свет Божий, что мы кричали, «Господи, спаси!» И когда мы закричали, «Боже, спаси!» Пришла благодать, солнышко прогрело, эта капелька упала, и мы от воды и от духа родились. Аминь. И стали некоторым начатком Его творения. Дальше, вторую картинку дайте, пожалуйста. И что это сделал любовь Боже? Вторая картинка ⁇ это в семени так, ну, в яйце, в, в, это, там чуть-чуть жизни для цыпленочка, чтобы он только так, это, ручки ножки появились, а дальше он кричит, когда там в яйца не хватает уже мне, задыхаюсь, умираю, и начинает вырываться, жить хочу, и вылазить из яйца. И дальше начинают другую жизнью кормить. Потому что в яйце чуть-чуть жизни. В семени чуть-чуть из жизни. Для чего? Пустить Бог да, родился выше, а потом, Господи, как жить? Давай укореняйся в слове и молись, укореняйся в слове и молиться. И вот укореняйся, а потом это запасы мои кончаются. То, что в семени, в орехи, в картошке, в желудке. Там же чуть-чуть жизни, правда? В жилке, в белке. А потом кричать, Боже, Помоги! Своими силами не могу! Я помню, когда я так пока старался, старался, а потом не получается, и Бог показывает видение. Я пришел с чашкой домой. Говорю, Боже, налей хоть половинку. Не могу, сам старайся, ничего не получается. А Бог говорит, что ты пришел... С чашечкой, я еще половинку просил. Что ты такое мнение о мне, что я такой жадный или скупой? Чего ты не пришел с ведром? что ты ванну не притаскал или чем-то? что ты там? Ну, это я уже сейчас добавляю, шланги не проведешь. Тоже потом меня Бог учил. что ты так думаешь? И вот мы, когда начинаем своими силами что-то делать, они кончаются, начинаем кричать, Боже, помоги им! И кто нас родил? Ха, Бог, так? И дальше, кто нас начинает питать? Солнышко греть, дожди капать, это сама земля давать, и мы начинаем жить Богом. Чье солнышко, Боже? Чья тучка, Боже? Чья свята земелька, Боже? Также Чи, воздух, чей Божий? И чем мы начинаем, чем семья начинать питаться, Божим? Вы сейчас чем пишите, дышите Божим воздухом? На, на, на земле стоите. Это все Боже. Мы, мы им живем, движемся. И вот это семя, значит, своя сила кончается, начинает жить Богом. Аминь. Дайте, пожалуйста, третью картинку. И потом оно уже так крепло, веточки пустило такое же, через годик, говорит, что-то пытается какие-то плоды родить, так? А что там? Не получается любить, не получается терпеть, не получается какое-то исцеление, что-то кричу, Господи, я то-то, я смотри, я то-то, я то-то, а не получается, помоги мне, не получается. Почему? Вот ты набираешь рост, это называется пустыня. Пустыня – это когда ты поступил в университет, ночью подрабатываешь, как я на мотоциклетном заводе, Подрабатывал, а днем учишься, а денег нету, пусто в кармане. А когда уже стал на работе, тогда пошли денежки. А вот между поступлением в институт и дипломом – пустыня. Это когда семя посеяно, а яблочек нету. Вот между семенем и яблочками называется пустыня. Это когда ты покаялся, так? Аллилуйя, все. А потом своими силами это сила кончается. Боже, что-то вроде бы так, а, -а, -а, -а, а еще плода нету. Это называется пустыня. Ты растешь. Это называется родился и до 18 лет там или до чего-то пустыня. Мама все дает, а я карманы пустые. Мама дай, мама дай, папа дай. Это называется пустыня. И вот мы растем, но чем мы пользуемся? Вот это оно растет. Чья земелька? Господа, что солнышко, Господа, что дожди? Господа, что всем питается Господом и, и это начинает учиться жить Богом. И на следующий год, фу, опять солнышко зашло, а то зима уже, ну все, умру. Вот весна опять, опять листочки, опять все. На третий год опять листочки, а потом дальше, дальше, дальше четвертый. И смотрите, и когда Дерево выросло и принесло плод, это о чем это говорит? Что у нее хорошие корни в любовь Божию в этой яблоньке. Аминь. У нее хорошая крона с листьями, чтобы солнышко-лучи получать, хлорофил и так дальше. Я не сильный в этих делах. То, что помнишь, с пятого класса, mm -hmm. так? Это, все я получаю? Потому что без этого не будет плода. У него хорошая система, она воздухом дышит. У него водичку получает, она все получает с речки, и она, вот, там любовь, там любовь, там любовь, оттуда любовь, сверху любовь, тут воздух любовь, тучка любовь, водичка любовь, везде любовь. С этого, пчелка запилила любовь. Везде любовь, правда? И так, чтобы принести плод, тебе нужно укорениться в любви. Аминь. Там корни, чтобы земле питаться, нужны корни. Большие корни. Потому что, когда были маленькие там, дайте назад, ну, это самое, третье. Да? Когда маленькие корни, Маленькие корни, плода нету. Маленькие веточки, плода нету. Маленькое дерево, плода нету. Что надо? Ты работаешь на себя. Господи, помоги, Господи, дай, Господи, помоги, Господи. И это нормально. И это мы должны жить любовью Божией. А когда укоренился в любви, следующее, одно, да, ну, это четвертое. А как там, написано? Ну, укорененный в любви, да, скажи, укорененный в любви. Вот, друзья, вот остановитесь и познайте, что я Бог. Что любая яблонька живет Богом. Движется Богом, существует Богом. И благодаря тому, что она все берут от Бога, не стесняется, она приносит плод. Бог говорит, а вы чуть-чуть лучше, чем лилии. Яблоньки для вас. Аминь. И написано 2 Коринфянам, 4 глава, все для вас, говорите, все для вас. И вот Бог это яблонька говорит, «Все для тебя! Солнышко для тебя! Дождик для тебя! Земля для тебя! Воздух для тебя! Пчелка для тебя! Все для тебя, дорогая! Бери, всем пользуйся!» И она уверовала в любовь Божию. Стала в любви Божией. И начала жить! Хорошо! И с избытком! И вот избытка дает плоды. А там третий, дайте третий, пожалуйста. А тут... Была жизнь, но не хватало еще, даже самой еще не хватало, на ногах стоять, стоять не хватало. Она питалась, она на жизнь брала, на жизнь. И Бог говорит, приходите дерзновенно, престолу благодати, и питайтесь моей любовью. Давид говорит, прихожу и насыщается, Боже, я как в дыму, Боже, я как мертворожденный, Боже, я не могу. Я помню однажды, встал утром, ночью приехал в поездке, встал, говорю, Боже, на мне ж лица нету. «Дай мне лицо!» – так смешно молился. Просто «дай мне лицо!» – я же как я на работу появлюсь? Да? Хоть дай хоть какое-то умное лицо или улыбку дай!», дай «Укрепи меня!» дай на себя страшно в зеркало смотреть!» «Бегу на работу и молюсь!» «Дай мне!» И доверят, да, насыщайся! А в конце псалма – «Халилюхи! Где враги?» Вся земля всех победила. Почему? Потому что насыщался любовью Божией. А когда... И, друзья, по-другому нету жизни. Иоанн говорит, мы уверовали в любовь Божию. И укорененные в любви можем постигнуть, что такое высота, что мы цари, на поставленные места. Что такое глубина, что Божья любовь достигает всех блудников и Годоринского, бесноватых всех. Широта, потрясать, как Моисей царство, долгота, мы рождаем вечных людей». Мы рождаем вечные плоды, вечную церковь, которые пойдут на небеса. Аминь. И вечных людей рождаем. Не временных, а вечных. Долгота. Но все, но все себе преодолеваем силой возлюбившего. Делаем все силой возлюбившего. И все, все вот, вот Божий план. Понятно? Давайте скажем, все для вас. А задача сатаны – толкнуть тебя на какой-то маленький грешок и в кусты загнать. Чтоб ты не пользовался Божьей любовью. И тебе конец. Всего-навсего. на Или давай сам, сам для Бога, сам для Бога, сам для Бога. У меня был такой, буду рассказывать много раз эти вещи. Потому что в Бог мне делал. Годам выбивал эти вещи. Я покаялся, крещенный духом, служитель помазанный. Пошу, работаю, служу, служу, пошу. Короче, Богом это. И Устаю до предела. Я говорю, Господи, что ж такое время такое? Бог говорит, ты не в любви. Я говорю, как не в любви? Я с утра такой поспал, устал, весь свободное время таксую, деньги заработал, поехал там на миссию, кто то делал, смотри, покажи мне, я все время людям, кому-то надо, прицепил, прицеп картошку везу, все. смотри, покажи мне, где я живу для себя. Я такой поспал и пошел. Я ж в любви. Это, а Бог говорит, нет, я вам сразу два-три два, встречи расскажу вместе. Говорит, ты, ты берешь, ты берешь, вот, например, я вот, микрофон, вот этот, микрофон. Это, он подключен к, к этому, к системе. А если взять его так, отключить, вот так. Привет. Вот кто такой Бог? Вот я есть, так. А вы мои ветки. Мои ветки. И вот как вы мои руки. От меня вы руки произошли и уста. И мною питаетесь, греетесь. Вот Василия руки, так. И для Василия они. И они не должны отрываться эти руки. А быть с Василием. Вот так же, так же сам и ты. Ты моя рука. Вот, ты моя рука. Или, ты моя рука. Вы мои члены тела. Я говорю, что сделал дьявол? Что сделал дьявол? Он, кто такой Бог? Давай скажем. От него в это все произошло. И им содержится, и к нему приносит плод, слушать Что сделал дьявол? Дьявол ушел и сказал, я буду как Бог. Теперь все будет от меня исходить, и все будет мной двигаться, и на моих похоти, что я хочу. И он оторвался от жизнью, он в смерти пребывает. Слушай, и ты тоже, и тебя толкнул, и ты пошел вслед дьявола, ушел, жил сам без Бога, что хотел, что делал-то. А потом ты покаялся, а омылся кровью, пришел и возле Бога. Возле Бога ходишь, так, и вот приходишь, Господи, там надо воды, и я тебе даю, ты берешь ведра и потаскал туда. Господи, там надо то. Господи, надо, приходишь к Богу с ведрами, вот, у меня как раз есть, Бог мне говорит, побольше демонстрирует, приходишь, Господи, дай мне, я дал, Я пошел, пошел, раздал ты сам, Потом, Господи, дай мне этот. и говорит, вот так пашешь, я, говорит, слушай, ты, говорит, ты, покаялся, пришел ко мне, а живешь по-дьявольски. Я говорю, как это по-дьявольски? А по-дьявольски, я же веришь. Да? Может, как Питер отойди сатана, а то позже будем говорить. А живешь по-дьявольски. А как это? Ну, а что ты говоришь? Ты должен, а что ты? ты, сатана бегает там без меня вообще? А ты пришел ко мне, а бегаешь возле меня, а не стаешь мною. Ты должна, ветка должна привиться, вот так, стать. Говорит, что ты ведра-то скажешь? А почему ты на не подключишь? И сиди себе, надо, вкрутил краник. Пей, сестра, это и ты пей, и ты, иди, а тебе бетончик, давай, тебе там надо канистру, давай. Почему ты не живешь во мне? Ты живешь верующим, но по дьявольскому образу жизни. Тот бегает без меня, и ты без меня бегаешь, а не во мне. Вот почему ты не в любви, потому изнемогаешь, устаешь. А подсоединись к моей любви, корни пусти в любви, открывай уста, и я буду наполнять. Возлагай руки, и я буду благословлять. И по мере твоей веры через тебя будет течь моя любовь. Знаете, вот это э, четвертое дайте. Что такое яблонько? Что такое яблочко, так? Яблочко. Это корни, пущенные в солнышко. Ветки и листья, это же корневая система, которая принимает свет и тепло. Корни пущены в землю. Это же любовь Божия. В любовь, часть земля Божия. В воздуху. Тело наше, где-то сколько там, если больше 50%, 60% кожа сжигается, человек умирает, потому что мы дышим кожей. И вот дерево, оно же воздухом дышит, кислородом, водой. Это все, оно дышит, вот когда дерево всю любовь принимает. Вот тогда есть плод. Когда нету света, оно маленькое такое. Я вот возле, вышел из дома пастора вот, в Калифорнии. А у нее там такие цветы. Посажены вот дом и под домом цветы. Ну, что, 15, валентином. И я вышел с поста и смотрю, одно такое, одно такое, другое меньше, третье меньше, а последнее самое маленькое такое. А все одинаково посажены. А почему? Потому что там стоит дерево, и солнца не хватает. И этому много солнца хватает. И оно такое здоровое. А тому меньше. И все такое. -ру -ру. По мере... Я взял, сфотографировал. Я говорю, Валентин, смотри, иди, пастор, иди сюда. Же. Смотри, вот сколько твои люди будут иметь света, жизни. Сколько иметь будет любви, тепла, так и будет расти. И сколько мы будем вот так пред Богом. Здрасте, это я. Ты меня родил, Я пришел чтобы ты меня кормил, поил, пока не вырасту, обучил, чтобы я прославил. Я делаю рук твоих прославлению твоему, а и Бог по вере наполнит. И насыщаться, я говорю, я пришел, твой карапуз, и ты знаешь, я пока не наемся, я будет крик на всю вселенную, жажду. И насыщается. Сколько есть сил брать, и пошел. Вот так. Это, ну... Аминь. Аллилуйя. Итак, смотрите, Иоанн говорит, мы познали любовь Божию. Мы не можем принести плода, пока не будет иметь жизнь. Пока вы не научитесь ездить на велосипеде, вы никому ничего не привезете. Пока вы не научитесь ездить на лошади, вы никому ничего не привезете, шашкой махать не будете, стрелять не будете, вы недееспособны. Сначала надо куда-то укорениться, в что-то, стать водителем, а потом ехать и других вести. Так же само Бог говорит, не можете без меня делать ничего. Аминь. И вот мы должны укорениться в любовь Божию, выйти из кустов, страха всего, поломать все, выходить и питаться Богом. А потом укоренен в любви и жить Богом. иметь Бог говорит, я прошел дать вам жить. Яблонька, что она получила? Жизнь семени, а потом вот, избытка плоды. Это вот избытка. Если не хватает чего-то, все, видели дерево поломано, а кожи чуть-чуть коры чуть-чуть коры осталось, и все дерево павшее такое сухое, а только одна ветка зелененькая. Вот столько жизни, столько иметь жизни, столько питается. А все засохло. Почему? Жизнь обломана. И вот Бог хочет, чтобы мы через стихи из Библии, через познание Бога, укоренялись в Него, жили им. Вот так жили, не просто жили, так жили, чтобы даже не думали наполнить, не наполнить. Так уверен в любовь, так укоренились, что Павел говорит, а для меня я готов в Рим, там и будет благодать, и там будет благодать. И при всяком дерзновении будут яблочки, при всяком дерзновении будут груши, при всяком дерзновении возвеличится Христос, явится через меня. Аминь. «Я верю в Божию любовь!» Вот так укорененный в любви. Поэтому вот это попрошайничество, так, «Господи, дай, что-нибудь налей!» Оно должно уйти. Утром встаю, где я? Утром, вот это семя посеяно, где оно? В Боге. Бог на тебя смотрит солнышком. земли, ой, земли полно! Ой, умираю!» «Пускай, дитятка, корни!» Молись, общайся, берись. Все хорошо. Ой, я... в тебе вся полнота. Учись, давай работай. И все у тебя получится. Ой, у меня ничего не получается. Еще чуть-чуть, продолжай дальше. И все. И ты видишь, пробьются в тебе потоки. Пробьются плоды, пробьется в тебе жизнь. Но она в любви. Эй, орленок яйце, не убегай от орлицы. Цыпленок, не убежай от курицы, сиди. То есть, будь укорененный. И вот это такая вся задача – сеять как пшеницу, рассеять, ну, чтобы не были с Богом и друг с другом. А Бог хочет укоренить любви. Поэтому, друзья, первое – это я проповедую вере. А вере в чем? В любовь Божью. Божию. Если мы не укоренены в любви Божьей, а даже будем верой что-то брать – но не жить им, не жить в нем, не укоренять, просто не прорастимся как тело, как рука, как нога, как глаз, в Боге. Знаешь? А утром проснулся, вот мы в Боге, мы в Боге, мы в Боге. Я даже проснулся во гостинице после поста. И Бог, вот где твое сердце? Где твое сердце? Ну, в теле. Ему надо о чем-то думать? Нет, я о нем подумаю, сейчас накормлю ее, все будет хорошо. Бог говорит, и ты, мое сердце, и ты во мне. А что ты переживаешь? Я да, видишь, эти твои ноги, что ты с ними сейчас бурдил? Ну, сейчас пойду душ принимать, носочки одену, ногу, все, все будет хорошо. Говорит, и ты, я, как-то, он говорил, мое тело, я за тобой ухаживаю. И я плачу, говорит, что ты переживаешь, я, ой-ой-ой, за то, за то. Ты в любви, все для тебя. Колгофа для тебя, кровь для тебя, ангел для тебя, Иисус для тебя, все для тебя. Бери, учись познавать, только пользоваться всем. Вера мою любовь. Аминь. И дальше картина рассказывает. Вот одна женщина вышла замуж уже пять лет, родила двое детей, такая счастливая. Все. Слушай, она просыпается утром и говорит: меня муж любит, не любит, выгонит, не выгонит, изменит, не изменит. Она трусится, ли она радуется любви, ну радуется любви? «А чё ты <смех>, трусишься? А чё ты переживаешь? Ты веришь, что я тебя люблю? Да. Ты веришь, что ты моя возлюбленная церковь? Да. Ну, они живут, наслаждаются верой человеком, а ты саму Богу не веришь». Я плачу, Господи, так. И Бог не остановился. Знаете, так тяжело выбить эти страхи, которые в Адама загнали сидеть в кустах, что-то Богу делать, жить даже возле Бога, на по дьявольски. Знаешь? Я лучил порога дома такой. Это один, помню, не буду называть город. Два брата были. И Бог одно призывает на служение через Пророка Друга Моего. Он. Я нет, я то, я то, я скромный, знаешь, да, скромничать. А вот так говорит Господь: меньше брат будет большим. Помазали, на том благодать, пророчество, чудеса, а тот злится, зеленеет и все. Но у порога дома это ложь. Надо, как Елисею, Милый, кинули, все, руби, бросай, жар, и беги. Тебе шанс дан служить Богу, знаете вот так. А у порога дома это, не, это неправильно, это ложь. Мы не у порога должен быть, а в сердце у Бога, в недре очень, в любви Божией. Аминь, чтобы полностью жить любовью Божию и от любви приносить плод. Другого пути нету. И дальше говорят, вот один фирма такая процветающая, и там есть главный специалист, который его изобретение там Короче, вся на нем фирма держится, О, все, его ценят, там все, на доске почета. Скорее, он идет на работу и трусится, как на меня босс смотрит, а как там то-то. Или, или он наслаждается жизнью, там у него планы, будет то дело, он босс мне даст финансирование, там новая идея пришла, бизнес будет процветать, он так идет или нет? Я говорю, ну, вот так, а чего ты трусишься, дам тебе, не дам, благословлю, не благословлю, наполни, не наполни, а Бог меня любит, не любит. А я там не там сказал, а не то помолился. Чего ты ходишь под законом? Ходите, друзья, перед любовью, а не перед законом. Аминь. Бог, смотрите, Моисей Бога не явил. Моисей дал закон, женщины, вы не тут что, вы тут сидите? Вот там решеточка в следующий раз у нас будет, так? И будете сидеть все там. А врача здесь. Это Моисей. А Иисус говорит, приходите ко мне. Все женщины. Там где-то повреждения священников не будет, то не будет, все. А, говорит, идите хромые, я вас исцеляю, я вас благословляю, идите ко мне все. Прокаженные застан. А, говорит, будьте здоровы, прокаженные. Моисей не явил. Пророк говорит, ты прав, а ты не прав. Ты вот так, вот так, закон. Закон он ищет, знаешь, как полиция. Ездить, ездит То, что те, которые... По правилам ездить, их не интересует. Только нарушил, это мой. Так, так вот, под законом, Бог закон ищет, где ты нарушил. Это тяжело жить под законом. А вот перед любовью, классно, я чуть-чуть за любовь поговорю. Давайте приведу практический пример, как, как, вот, эм, как вот ходить перед любовью. Бога никто не явил, Иисус явил Бога. Кто такой Бог? из любовь. И вот ученики уже выросли, уже такие яблоньки, это, ну, между третьим и четвертым рисунком, знаешь, уже такие яблочки, такой зеленые, зеленые такие уже, сильные, подходят к одному селу, их не приняли, говорят, давай мы спалим село. Уже, знаете, так уверовали в любовь, так укоренились, так уже выросли, что, говорят, не ты, а мы спалим, потому что мы исцеляли, мы заняли весом, Бог у нас, мы верим Сила у нас. А смотрите, Бог говорит, то разглядя и убийцы, он так не говорил, он говорит, детки, неправильно. А Бог говорит, клянусь, не упрекну, не буду. Любовь, она не, не ищет тебя ж как бы уколоть за то, что ты неправильно поступил. А она ищет, как тебя научить и вывести из этого неправильно. Говорит, не знаете, какого вы духа, вы такие хорошие, как и я. А я пришел спасать, и вы спасаете, и вам дана благодать, чтобы служить. Власть дана к созиданию, а не к, этому, а не к разрушению. Поняли? Поняли. Видите, как хорошо ходить перед любовью. Дальше, что они там делали? Это два хитрых запустили маму, чтобы должность занять. <Except> это, это, чтобы по леву, по праву. Ну, хорошее дело, ну в той за хорошее дело. А Бог говорит, ну хорошее дело, в той епископстве жила хорошее дело. Но детки, м -м -м, а другие о, такие предатели, хитрые, знаете, роптали все, знаете, недовольны, что так подло поступили. Да. Это это, а Христос не, не, не, не бил их ничего, а говорит, детки, вы хорошие, вы хорошего дела желаете. У вас такое же семья, как я ваш брат, вот, вот у меня Бог, и у вас Бог такой же семья. Но я хочу ваши мозги чуть поменять и наставить вас в вере, чтобы через вас любовь являлась. Это через вас любовью. Если вы хорошее делаете, хорошее дело желаете, но если вы хотите быть большим, будьте меньшим. Я вам расскажу пути. А кто хочет жить первым, будьте рабом. Поняли? Поняли. И стыдно, и приятно. Знаете, как хорошо ходить перед любовью? Скажите Аминь. Не ходите перед Законом. Это дьявол, сила дьявола, это закон. Вот это, вот это он давит, убивает, кусты загоняет, чтобы люди не жили, любовью не процветали. Аминь. Дальше возьму пару примеров, еще приведу. Это и Христос говорит, что ему надо умереть, спасти мир. Петр говорит, не иди. А Христос говорит, Петр, ты понимаешь, что человек, личность и плоть, это дьявол. А личность и Бог, это Сын Божий Бог во плоти, Поэтому, Петр, отойди от меня, сатана. Потому что ты стал думаешь о том, что человеческое, а не о том, что боже Ты стал на сторону дьявола, а не на сторону Бога стал. Поэтому ты понял, что нельзя думать о плотском. Надо думать о Боге, о воле Божьей. Потому что я иду как раз умереть вот это я и плоть, это дьявол, это змей распятый. Я иду за ту жизнь умереть, что ты хочешь, я и плоть. Не надо так. Да стыдно, неприятно. Дьяволом позвали. но великую истину понял. Понятно. Хорошо ходить перед любовью. Она научит, даже если ты дьяволу дал место, она тебя обличит, но никогда не выгонит. Она тебя научит и приблизит тебя через познание истины. Хорошо. Еще мне нравится пример. Это как Петр попался, говорит, заплатили ли твой господин учитель в храм деньги за вход? Он заплатит, он хороший. Христос спрашивает, я должен в свой дом платить деньги, чтобы зайти? Нет, Это, Петр понял, что он попался, но он не говорит, что ты за меня расписываешься, что ты, знаешь, как часто в браке бывает, что ты сказал, что ты сказал, а то вот а так вот, говорит, Петр, я тебе не пошлю на стройку, у тебя хорошо получается ловить рыбу, пойди, я с тобою, закинь там, ты сделаешь свою часть за себя, а я за свою, а за мою часть, там будет сатир это самое, во рту, и ты возьми и рассчитайся за нас, Петр, пошел ловить рыбу, это, ну, знаете, как любовь, она не бьет тебя, она не уничтожает тебя, она служит тебе истинную. закон говорит, в яме, там тебе конец, смотри, вошли пришли, а здесь все и начнутся, а там туберкулез, если ты не вылезешь, конец, вылазь, они помогают, это закон. А Любовь приходит туда в яму. О, привет, как ты сюда попал? Туда? Ну вот так, вот так. Слушай, дорогой, давайте помогу, потому что ты сам не вылез, да, ничего не получается. Вот давай вот так. И вытягивает тебя с любого положения. Аминь. Попался Петр. Любовь вытянул. И вы, когда кто-то долги попались, читайте Петра и говорит, помоги мне. Отрекся. Петр. <сотор> Пошел ловить рыбу. Оставил. Вот. И еще и клялся. Два раза. Клятва – это все. Это конец. Клятва заканчивается, всякий спор. Два раза. Три раза. Клялся – все. Это все. Конец. Гроб заколоченный. Христос приходит и говорит, Петр, любишь меня? Да, тоже в сердце люблю. Ты понял, что ты попался? Потому что надеялся на себя. Я, я. Больше на себя не надейся. Надейся на меня. Уповай на благодать. И ты никогда не будешь отречаться. Понял? Любишь? Любишь? Точно? любишь? Ну да, ты же знаешь. И я верю, пасе овец моих. Аминь. Ходите, друзья, перед любовью. Особенно этот мир, это начало такое начинает колотить враг, трусить. Не это. Ходите перед любовью. А, еще время чуть. Хотя уже ушло, но укорененной любви. Итак, давайте еще одну мысль. Не под законом. Закон он ищет. Год правильно, раз неправильно, опа, попался. Все исполнено, нарушил, опа, в тюрьме. Так я же весь кодекс исполнил уголовный, только одну статью. Ну вот по этой статье ты сидишь. Это нельзя ходить под законом, это страшно. Любовь, она... Служит, она вытягивает, она спасает, она помогает, она живет. И наша задача, как детей, это вернуться к Богу и пустить корню в Бога. Не просто приходить, как я раньше, что-то дай и пошел, дай и пошел, и устаю. Говорит, Нет, шланги подсоединяй, одни в землю, другие в небо, третий вот так, и бери все. И когда ты примешь все, тогда будет плод. Христос говорит, я ваш брат, и я, вроде, я дверь. Вот дайте эту яблоньку. А, да, вот. Что это яблонка? Это яблонка дверь любви Божией. Любовь, солнышко – это любовь Божья. Вот она проходит через листочки и идет в, в, яб, в яблочко. Вот земля – это любовь Божия. Это вот через землю, через это, проходит через ствол, это ветки, и в яблочко идет. Воздух, все, вода, все идет. Это же Божья любовь течет. И вот когда в Божью любовь берешь, Божья любовь, тогда, аллилуйя, аминь, слава Богу, тогда через тебя идет плод. Это Божья любовь через тебя проходит, как через шланг. Вот ветка, это же шланг с капиллярчиков, это, это дерево, это же шланг, это же дверь, через которую Бог своей рукой кормит нас. Но они деревья физические, а мы деревья духовные, чтобы спасать, чтобы исцелять, чтобы освобождать, чтобы благословлять, чтобы развязывать, связывать, чтобы царствовать. Аминь. И вот где Бог, вот вера усилится Христу в сердца ваши, мы читали. Вот мы принимаем Христа, мы принимаем все прямо в сердце Бога, и мы становимся Иерусалимом, храмом Божиим, где Бог в центре. А дальше нужно научиться, как Бог говорил, так и нам нужно научиться говорить слова Божие и становиться дверью. Вот Христос говорит, «И я дверь, плотнее действует немало. Слова, которые я говорю, они суть дух. Я корню Бога, отец, пребывающий во мне, он творит. Как он пребывает? У меня корневая система у Бога в сердце. И я через корни, он пребывает во мне, и я говорю слова, яблочки, игрушки. Исцеление, спасения. Аминь. Я дверь. Говорит, и вы будьте ветвями во мне. Как я жил отцем и являлся. отца, так и вы, я ядущий мой плоть, пьющий мой кровь, пребывает во мне и я в нем. И наша задача не где-то искать. Я повторяю вам уже десятый раз. Я встал на втором этаже в Америке и мне надо было сильно помолиться Богу. Сильно помолиться Богу. И написано, нечестивый не представляет про собой Господа, а я представил при собой Господа, кучу стихов набрал, умное лицо сделал, все позам, все покаялся, все привел себя в порядок и все, встал вере, и только хотел молиться. И слышу, не достигнешь на всю Вселенную голос. Так, я так вот три раза, кажется, так слышал голос Божий. Три раза так слышал, не достиг, я так перепугался, и сразу грехи, грехи, грехи, грехи, грехи. Что <сас> тут как тут, плоть тут как тут. <сас> я и плоть, это дьявол. Тут как тут. И Бог, и Бог говорит, никто у меня не достиг. Ни один человек своими силами пытался не достиг. Говорит, я пришел и во Христе Иисусе достиг вас. Я во Христе вас всех омыл, всех исцелил, всех спас, всех благословил, всех сделал, царям и священникам. Я вам дал всю полноту. И ты имеешь эту полноту во Христе Иисусе. Я, Ты имеешь. И говорит, ты ищешь в комнату в комнате. Знаешь? Как ты комнату в комнате найдешь? И так мне сказал Бог. Тебе надо, чтобы дошло Кому-то еще постучу чуть-чуть. Чтоб дошло, что мы имеем полноту Божества, что спасение в твоем уже сердце, я уже во Христе принес тебе. Прими устами исповеды, и духовный мир принесет тебе спасение. Крещение Духом, Дух святой на всяком месте, прими сердце, слово, уста, Керамага и я наполню, и дары, и помазание, все в тебе. Начинай возделывать сад в сердце своем. Аминь. Нам нужно только познавать Бога. Он уже в нас. Поэтому Бог говорит, дайте нам, пожалуйста, Ефесянам стих. Ефесянам стих. Халилуя. Верую вселиться в Христу в сердца ваши. Почему? Потому что Слово – это Бог, от Которого все произошло. Поэтому вы имеете Христа – вы имеете не один стих с Библии, а все вместе взятые. Потому что от него все стихи произошли. И вы имеете, Колоссянам вторая глава, полноту Божества. Поэтому первое, без меня ничего, вам нужен Христос. Это Слово в сердце. Помните, в прошлый раз, слепые увидели Слово, то есть получили Слово, слепой, и пошел купаться со Словом. Прокаженные получили Слово в сердце и пошли показаться со Словом. Неиман получил Слово и со Словом пошел. Также Это единица. А вы все имеете такое же Слово в сердце, которое есть Христос. Аминь. Идете на работу? Иисус, я, корни, а ты, веточка, я буду работать, а ты дашь силу и мудрость зарабатывать деньги. Аминь. И работать им. И благодать, благодать на мой работу. Надо с ребенком побеседовать. Христос во мне, не где-то там, а во мне. мне. Надо молиться, исполняться Духом, надо семья питать, дерево надо питать, все. но когда надо во мне, во мне, во мне, во мне. Веру вселиться Христу в сердца ваши. Это Бог пришел во плоти. Духом Святым, чтобы вы укоренены и утверждены в любви. Это любовь пришла. Оживлять вас, вразумлять, наставлять, говорить, что вы укоренены в любви. Когда корни в любовь, и начнете с любовью действовать, опираясь на возлюбленного, вы тогда постигнете со всеми святыми, они так верят, они так ходят, что широта, долгота, глубина высота. И уразумейте превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. Вот это путь. Как в полноту? Хотите полноты? Она в сердце, она в семени. И надо просто практиковать, просто практиковать во всем, во всем. И без Него не делать ничего. И так приходит полнота Божества. Аминь. И вот мы являемся дверью. Надо... А люди, ой, я никто, я ничто. Правильно говоришь. "Ой, я ничего не могу. Правильно говоришь. "Ой, я не такая. Правильно говоришь. "Ой, я бы, Правильно. Все правильно говорю. Ты очень хороший клиент для Бога. Потому что Он взял ничтожное, ничего не значащее чтобы хвалящийся кем хвалился? Господу. Потому что ты как раз хороший кандидат для веры. Вот приди, отдайся верой в Богу, в Божьей любви, и с любовью иди, открывай уста, возлагай руки, и Павел говорит, когда я вот немощный такой, как мы часто говорим, тогда я и силен. Только не будь упрямый, как осел, а тренируй свою веру в любовь Божию, которая в сердце твоем. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аллилуйя! От коронавируса прививку получили. В прошлый раз хлеб проломление. Сегодня наставление в вере. А сейчас давайте закроем глаза. Увидьте себе, Христос говорит, я дерево. Псалом номер один. Блажен муж, который не сидит в интернете, не сидит в телевизоре, не травит анекдоты где-то. С подружками не сидит на телефоне. И даже когда он работает даже когда он общается с детьми и семьей, он в законе Божьем его мысли. Он размышляет день и ночь о законе Божьем, о слове Божьем. Как ребенку правильно ответить? Как на работе от Бога не оторваться, не суетиться? Как с женой поговорить, чтобы это был плод духа, быть дверью, чтобы Бог через меня явился, чтобы она видела Иисуса через меня? Как мне? И слушайте, и вот он все время о Боге думает день и ночь. И он как дерево, давайте скажем, дерево, зеленеющее, при потоках водами, лист, который не вянет, и все, что-нибудь делать, успеет, друзья. Но зачем вы отвешиваете то, что не серебро свое трудовое, что не насыщает? Насыщает любовь, аминь. И где она? В сердце. Аминь. Ее достаточно любить не одному мужа, а всех миру. Аминь. достаточно жену любить, аминь, склоните головы и скажите, я вот это дерево, и все для меня, посмотрите на Бога, скажите, отец, ты для меня, ты для меня, и я открываюсь для твоей любви, увидьте Христа, вы в Него крестились, ваши руки в Нем, Ваша голова в Его голове, ноги в Нем, и вы находитесь в Нем. И Он пришел к вас, в каждую вашу клетку. И Христос для вас, чтобы вы опирались. Горя, горя вот я оперся на Иисуса. И Он начал моими устами шевелить. И вот вы доверяйтесь Иисус, Ты для меня. Я буду доверять Тебе, свои руки, ноги, и Ты будешь вытворить меня, мои мысли, уста и все. Я буду движимым духом. Аминь. Ангелы вокруг, они для меня. А за ангел целое царство, оно для меня. Бог завещал царство, аминь. Дух премудости для меня, советы для меня, ветер для меня, крепость для меня, благочестие для меня, Дух Господень на мне. И я принимаю это все. Я открываюсь для этого всего. Аминь. Аминь. Дух Божий для меня, дары для меня, Петр для меня, пастор Василий для меня, кто-то там, ну, скром для меня, раны для меня, дары для меня, все для меня. И живите, как это яблонька. Библия говорит, если я лилии так одеваю, так питаю, то тем более вас, это все для вас, это все для вас. Друзья, откройтесь для Бога, отрекитесь от страхов, отрекитесь от неверия. Отрекитесь, просто отрекайся от неверия, отрекайся от страхов, отрекайся от всякого невежества. И говорю, Господи, уберите все закупорки. Пусть это все мое горбатое, сутуловотое, всякое кривизна, выровняй, я тянусь к Тебе, я открываюсь для Твоей любви, я пускаю корни и говорю: Господь, пои меня, люби меня, корми меня, животвори, без Тебя ничего не могу делать и не хочу. Ждать гроба, а хочу на земле принести плод. А плод – это когда я отдамся всей Твоей любви. Это когда я пущу корни всю Твою любовь. И когда буду пользоваться Твоей любовью, то я буду жить Твоей жизнью. И от избытка буду давать, от избытка буду давать. Потянитесь к Богу, потянитесь к Богу, прилепитесь и скажите, Господи, завяжи меня узлом! Жизнью, я косят кости, я, я прилепляюсь к Тебе, Господи. Я не буду жить дьявольской жизнью отдельно от Тебя. Я кос от кости, я кос от кости. Я Твоя ветка. Я верую, которую Ты дал мне, впивайся в Твою любовь, Прививайся в Твоей любви, жажду и без Тебя ничего не хочу делать. Я становлюсь от дверью, как эта ветка, чтобы пропускать Твою любовь, кому-то яблочки, кому-то грушки, кому-то пророчество, кому-то исцеление. Я хочу быть полезной. Я хочу являть Тебя, как Иисус. Я хочу являть, как Иисус. Аминь. Увидьте такую картину. Кто Вы на самом деле? Где Вы на самом деле? Вы храм Божий. И Бог в Вашем сердце, скажите, аминь. И там вся полнота, Царство Божие в сердце. Аминь. И Вы будете, аминь, аминь, аминь. А Вы в духовном мире, в этом плоском человеке, Христос у Вас. Укрепитесь во внутреннем человеке и живите внутренним человеке. Поверь, говорите, он есть этот внутренний человек, Дух Божий. Христос у вас, образ Божий. И в этом Христе живет Бог, который рожает все. И вы говорите не плотью, а Иисусом Христом. Китиря, это я сейчас не по плоти говорю, а Иисусом Христом. И даже на русском языке я тем же Иисусом Христом говорю как и на иных языках, по вере, по вере, аминь. И вы находитесь в Духе Святом, как ваше тело дышит воздухом, это образ. Вы находитесь в Духе Святом, Бог над вами, вас и через вас. Аминь, аминь. Вот так и живите, так и дышите, так и действуйте, так и говорите. Отец, утверди нас, укорени нас, с отделы непоколебимыми, Открой еще больше умы наши, чтобы мы жили любовью Твоей, познали любовь Твою и не имели никакого страха, Аминь, а были дерзновенно пользоваться всей полнотой Твоей. И росли, имели жизнь, и познавали тебя, и имели жизнь с избытком. Я иду против эгоизма, я иду против гордости, я иду против неверия, я иду против невежества, я иду против всяких страхов, я иду против всякого наслаждения, не Богом насаждённых, и поражаю идолов, поражаю всякую ложь, не спровергаю, сокрушаю властного имя Иисуса. И говорю, кровь и благодать кровь и благодать, кровь и благодать. Я стою в самом счастливом месте, в раю Божьем, в Царство Божье. И вот здесь деревья, насажены тобою, во имя Иисуса Христа, как ты. И они все будут проносить плод вовремя. Во имя Иисуса Христа, предаю любви твоей по вере. Аминь. аллилуйя Слава, слава, слава, слава Богу! Аминь.